Всем привет! На связи Сансавныч из города Казани. И сегодня я покажу, как играть песню Тимы Белорусских одуванчики. Сегодня я покажу свое видение, как играть эту песню. Вообще, вы можете играть эту песню чисто на четырех аккордах, но я немножко разнообразил гармонию и добавил свои краски. Я спою эту песню. Не судите строго, не стреляйте в гитариста он поет как умеет. Затем я покажу уже бой и аккорды. Давайте для начала послушаем меня мой лирический баритон, как я это спою. А, кстати, забыл сказать, я же тут вступление еще для вас приготовил, да? Самое про элементарное вступление. Я сейчас э, сыграю вступление, а затем уже спою эту песню и покажу, как она играется. Погнали! Унеси меня на завтрашний день, Подари мне разноцветные краски Я зарисую на твоем лице тень И дорисую только яркие маски Мы будем долго петь про солнечных день И бегать босиком по теплому тротуару Только ты не забывай меня на совсем Ведь тебя никогда не забываю Ты меня ловишь руками, как солнечного зайчика А я скажу по твоим губам Ты выдыхаешь на меня бухадуванчика Чтобы я тебя не поцеловал Ты меня ловишь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 Два раза вниз, два раза вверх, вниз-вверх. Стандартный бой, вот он. Еще раз. Два раза вниз, два раза вверх, вниз-вверх. На каждый аккорд мы играем бой один раз. Первый аккорд у нас аккорд АМ. Далее аккорд Ж. После этого я ставлю аккорд F И ставлю аккорд ЕМ. Мне нравится это звучание. В принципе, вы можете играть аккорд Е, но я лично играю аккорд Е М. За вторым разом я играю то же самое, только вместо аккорда Е я играю аккорд Е. Итак, еще раз погнали. Первый аккорд А ля минор, А М, второй аккорд G. Далее идет баре F. Первый лад. И аккорд Е М. Ну, вы можете играть Е. Далее играю то же самое, А М, G, F. И здесь уже беру аккорд Е. Раза идет реприза, то есть повтор. Мы это все зацикливаем. И припев у нас играется на такие аккорды: аккорд АМ, аккорд F, аккорд ДМ э и аккорд ЕМ. Но опять же, вы, если вам нравится, вы можете играть аккорд Е. Лично я играю аккорд ЕМ, мне просто нравится, как звучит тут вот именно вот эта краска минорная. Далее я играю то же самое аккорд ля минор АМ, аккорд F, аккорд ДМ э и аккорд Е. -М. Давайте в мильном темпе сыграем. Унеси меня на завтрашний день, Подари мне разноцветные краски. Я зарисую на твоем лице тень, И рисую только яркие маски. Мы будем долго петь про солнечный день, И бегать босиком по теплому тротуару. Только не забывай меня на совсем, Ведь я тебя никогда не забываю.